И снова здравствуйте. Сейчас пересмотрела свой эфир и, к сожалению, не сказала самое главное, почему вообще я решила организовать вот этот вот прямой эфир с темой стресс. Все очень просто. Я начала эфир, вы можете его посмотреть, да, 102-й выпуск, это будем считать 103-й выпуск, да. Что же я не сказала, самое главное? Почему я решила взять эту тему? Потому что я говорила о финансовом неблагополучии, и я начала раскручивать вот эту вот тему, почему она у меня присутствует. Потому что я уже прорабатывала все, что возможно. Я отвечала на различные вопросы, проходила тренинги, где же у меня стоит финансовый блок, да, вплоть до того, что бабушка, прапрабабушку и прапрадедушку раскулачили в 1917 году. Вот, а воз и ныне там. И я хотела докопаться до истины, и я до нее докопалась. Дело в том, что когда у тебя нехватка денег, что происходит? Ты живешь в постоянном стрессе. И получается то, что подсознательно я хочу жить в этом стрессе почему потому что я привыкла к нему в детстве еще находиться и мне надо его когда я выросла где-то брать да а в детстве мои родители были алкоголиками да и получается я все время приходила домой и не знала что у меня там ждет а, а, бардак не бардак а, будет ли мама пьяная да а, и это продолжалось на протяжении многих лет. И на протяжении многих лет, лет я вот в этом вот стрессе, скажем так, варилась. да. И когда я выросла, мне просто физически уже надо было это для тела. А как это сделать? Где это брать? Соответственно, очень легко это взять, когда ты испытываешь финансовое неблагополучие. Это вообще просто light, скажем да. так, для тела. Все, тут ничего не надо делать. Как здорово, что нет денег, да, ты, ты все время из-за этого переживаешь, и ты купаешься в этом стрессе. Вот что самое главное я не сказала. Ребят, поэтому, если у вас э, финансовое неблагополучие, пересмотрите не только, где у вас какие-то финансовые блоки, да, существуют, а также пересмотрите э, то, э, болеете ли вы стрессом. Вот э, в первой части я сказала, что стресс – это болезнь, и ее надо лечить, э, как и алкоголизм, да, это болезнь, и главное признать себе то, что да, я обожаю находиться в стрессовой ситуации. Это для меня очень важно по таким-то, по таким-то причинам. Может, у вас тоже причина в детстве, а может, вы наработали ее э, живя там, э, в училище да, постоянно жили в, в стрессовой ситуации, не успевали сдавать какие-то работы, родители плюс еще давили на то, что ты должен постоянно учиться на одни пятерки, в итоге вы вырастаете еще на работе, вы должны быть лучшим из лучших, а у вас семья еще надо ее кормить и так далее и тому подобное. Мы отовсюду берем стресс. Организм до того привыкает, что он просто-напросто начинает это просить. И если у вас финансовый блок, то ищите, ищите, может быть, корни просто-напросто уходят в стрессовые ситуации. Вот и все, Стресс в вашем организме. Если вы сейчас что-то не поняли, можно посмотреть первую часть, которая была сегодня, да, в прямом эфире я была. Но вот, к сожалению, про главный стресс я не сказала. Поэтому не только в нашей жизни могут быть финансовые блоки, да, но и желание жить в стрессовой ситуации. Как выйти из стрессовой ситуации, как это понять, что вы нуждаетесь в стрессовых ситуациях, да, об этом я сказала уже в первой части. Под этим видео я дам ссылку, можете спокойно перейти и посмотреть уже все полностью, и вам все станет понятно. Вот, как-то так. Если есть вопросы, я сейчас... Угу. Все. Всем до свидания. Пока-пока. Финансового благополучия и его реально получить в этой...